Появился новый вид транспорта. Мы решили выяснить у курян, как они к нему относятся. Хороший транспорт. На машине надо ездить. Нет еруда. Вы знаете, мне кажется, мы выходим на новый уровень. Маленькими шажочками, мы выходим. Замечательно. Положительно. Думаю, что нужно развивать. Я считаю, что много что нужно в нашей жизни сейчас развивать. Из любой точки, в другую точку, быстро добраться. Без пробок. Сносятся Вы что-то не сбили. Пользовались? Нет. А почему? Не <связать> <связать> Ой, сколько же нам запикивать на монтаже придется. Замечательно. <связать> Положительно. <связать> Но никак средства передвижения нет. Я серьезно. Какие-то. Самокатных Это дорого. Я считаю, что это все-таки дорого. Приемлемо. 200 или 300 рублей, что ли. Для вас это дорого или нет? Дорого. Если честно, еще как бы я не вдавалась. Подробности еще как бы не в курсе. <связать> Выгодно будет. И я думаю... Все четко. Замечательно. Положительно. Я думаю, что в нашем городе это пока такая, знаете, опция развлечения. Катались бы где-нибудь, не знаю, в лесах. Они здесь. Город Курск. Древний, исторический, очень хороший. Я сама урожанка города Курска. Всю жизнь здесь живу. И мне очень нравится мой город. Замечательно. Положительно.